Я Владимир Малыша, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Долги». Вы должны понять очень важную вещь в жизни. Ни вы, ни вам никто ничего не должен. Вы не обязаны никому ничего доказывать. Вы не обязаны никому ничего показывать. То же самое люди по отношению к вам. Они вам ничего не должны, не говорить, не делать, не доказывать. Когда вы это поймете, вы почувствуете облегчение. С этим разобраться очень нетрудно. Взгляните на свою жизнь в течение дня. Вы выходите на улицу, садитесь в транспорт, в общественный, либо в свой собственный. И начинаете каждому что-то доказывать. Во-первых, вы считаете, что вам мир что-то должен. Он вам должен денег, славы. Вам от него необходима поддержка, какие-то слова, какие-то ситуации, которые мир создан, должен был создать для вас, чтобы вы поднялись на вершину Олимпа, разбогатели, были известным, здоровым, красивым, сильным и так далее. Вам кажется, что не вы должны этого достигать, а вам мир это должен преподнести. И, естественно, вы ошибаетесь, когда считаете, что вы кому-то должны. Вы кому-то улыбаетесь. Ходите на какие-то встречи, на которые не хотите идти. Живете жизнь того человека, которого вы даже не знаете. Ходите на ту работу, которую ненавидите. Общаетесь или даже любите тех людей, которые вам как минимум не нужны. Значит, вы чувствуете, что вы кому-то что-то должны. И это есть ваше проклятие. Таким образом вы себя погубите. Сорвите эти оковы, сломайте все эти неписанные обязательства, которые по сути никому не нужны. Это сковывает вас, это сковывает мир, это сковывает людей. Вы живете чужой жизнью, вы в своей собственной жизни уже чужак. Делайте то, что не хотите, и требуйте от людей того, чего они не должны вам давать, просто они обязаны. И так каждый день, всю свою собственную жизнь. Ничего никогда не требуя от себя, мы ждем, что нам дадут люди, люди ждут, что мы дадим им, но никто никогда не подходит к зеркалу и не говорит «должен я, сделаю я». Я никому ничего не должен и мне тоже никто ничего не должен. Я сам справлюсь, я сильный я здоровый, я умный, я самодостаточный, у меня есть я, и это все, что мне нужно. Правда ведь? Не говорите себе таких слов. Вот почему вы больны этими требованиями к людям, а люди больны требованием к вам. Изо дня в день, много лет, вы ждете от кого-то какую то помощь. вы ждете от кого-то или от чего-то содействия какие то вещей, каких-то поступков. И то же самое люди ждут от вас в надежде что-то получить. В как-то рассчитывать на вас. Вы улыбаетесь, ходите на встречи, кому-то звоните, делаете какие-то вещи, абсолютно ненавистные вам. И так постоянно вы делаете то, что не должны. Делаете то, что не хотите не любите. Тогда ради чего вы живете, если вы постоянно что-то делаете для кого-то. И ничего не делаете для себя. И если те же самые люди, от которых вы это требуете, ждут этого от вас, и ничего не делают для себя. Это разве жизнь? Подумайте над этим. Вы каждый день что-то делаете, чего делать не хотите. Вы каждый день предъявляете претензии людям и ждете от мира чего-то, что могли бы сделать сами, своими собственными руками. Но тем не менее вы ждете. И это происходит всю вашу жизнь. Может поэтому вы ничего не можете достичь. Может, поэтому у вас есть сильные перегибы в ту или иную сторону? Может быть, поэтому вас не уважают, любят, не любят, боятся? Может быть, поэтому чересчур богат, либо слишком беден? Этот список можно продолжать до бесконечности. Если нет баланса и нет гармонии, значит, чаша весов перевешена чем-то другим. Значит, вы начали требовать от людей и стали ждать от мира того, чего он давать он не обязан. Идите к зеркалу прямо сейчас. Поговорите с отражением. И начните предъявлять претензии только ему. Хвалить только его. Просить только его. И это отражение пойдет вам навстречу, если вы перестанете просить о других людей и ждать от мира того, чего можете достичь абсолютно сами.